Майор Гордон приказал начать еще одну атаку на укрепление за хребтом Как насчет снабжения? Все будет. тогда Просто залезь на эту гору, полонский Угу. Смотри. Видишь на земле зеленые шарики? Тихо наху зеленые шарики. Нет, там краска сразу. Ну краска, да. А. -а, -а вот огнемет да. огнемет стреляет как надо блять Че у нас там на питер взрывчатка Это, наверное, карта для этого, для всяких противников собственно. А что будет, если? Ну, Ты... оружие убивает, оно просто страдает э этими. Ты, whiskey, ш... Ты решил проверить. Ух ты, ёбме, так меня приглушил. А вообще и время, если можно, поиграть Не одним, конечно. А? Я развернулся, чтобы убежать этот гранаты, и просто набежал на Мне нужен ковёр -то. а? то Ковёр самолёт, Да вы задолбали! Я, блин, за камнем спрятался, видишь? страна отстранился пошел. Ты Чё вечно, вечно с огнеметом подбегает. Нет, у меня пулемет есть.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 пинтали отжигаю. сейчас пока не отжигаю все вам, вам, вам по вам по одному бункеру оставлю а у кого какие шарики Нифига. Ваши ваши показываются желтыми. Так, я ранен. Кидай взрывчатку внутрь, и взрывай. На меня починить никто не хочет нет ну я себе вот это Брось остался и мой бункер и дороги ой Ой, сам себя там Сейчас я поле стреляет Взрывай санек Саня взрывай А это типа пополнить, вот, ребят? Вот, в все? Там пополнить... Пополнить можно в она ты что, уже думаешь? не понадобится. <звы> наши танки быть Танк Шерман, Миссисипи, мама. вау Бля! У меня какая по-моему, если с этим шариком союзников попадаешь, эти летачки уйдут. Надо справа обойти. Бляхица. или глину Кто, кто дым опустил тут? Гербун какой-то. Мы... А, ящик. идем идем идем идем й ⁇ -мо ⁇ так просто чисто на ногах полез. Они Даже звук выстрела у всех оружий не такой. Как будто ну, да. с глушителем стреляешь. Нет, как раз как бы ты в пейнтболе. Ну да, да. Да. А вы как наверх забрались? Я не знаю, я скипдейплю. Полезки. О! Просто черт Зелененькие. Желтенькие. Помогите мне положить его в Мы выдвигаемся! 3. Ты уходишь? Прорвитесь и займите замок Сюри. У нас скоро патроны кончатся. Обжению поднимет по воздуху за завтра. завтра? И как черт поверим, мы тут до завтра продержимся. Дерьмо, собачье. Ты это слышал, сержант? Мы ни гранаты не получим. Замок до завтра... Магия оркна. Так мы и думали после Но... пилерея. <постольщик> <постольщик> <постольщик> <постольщик> <постольщик> Как обычно, Виталий, блядь, наибольшее число оживлений. Да. Надо же кому-то пакет. Надо же кому-то медиком быть в опять. Вот Саня убивает, я.